Разборки со всякими незначительными вещами Стоили нам время Но теперь нам за все воздастся Сегодня вы увидите образцовую работу Жан-Поль займет свой пост на улице Та нам проник в ФБР Он будет нашим проводником в логово копов Проехать мимо Жан-Поля будет не так легко Но если мы прорвемся Для нас начнется новая история Нас прикроют мои люди На случай если что-нибудь пойдет не так Каждый следующий этап Извините, миссия Кастальда. А в чем заключается операция? Сегодня, джентльмены, мы убьем президента. Ты куда, Тана? Не надо... Э -э Ты что, не слышал приказ? Нам надо идти сейчас. Лучше останови полицейский фургон и сдайся им. Давай, расскажи им вс ⁇ I want the body for foul. What is win? I want the body for how we want. Как вы, сэр? Fine, Нормально, sorry. сынок. Мы их взяли. Сэр, все в порядке? Uh -huh. Мы их взяли. Теннер, Кастелли, Хэнкок и Вон. Мы их всех взяли. Теперь возьми свой значок обратно, Теннер. Насколько вон внедрился в ФБР? Нам нужно время, чтобы разобраться во всем этом. А пока возьми обратно свой значок. Бери! Теннер! Вернись сейчас же, Теннер! Вернись и возьми свой значок! Теннер, у тебя будут большие неприятности, это твой последний шанс, Теннер.